А у нас в медиацентре тем временем Анна Фомичева, сооснователь платформы Digital Web. Мы на самом деле не так давно с Анной здесь общались, уже прошел почти месяц. Я, знаете, Анна, хотела у вас спросить. Та ситуация, которая была 15 апреля, дата, когда мы с вами здесь общались, и сегодняшний день, что-то, как эта трансформация в понимании текущих реалий, она стала более проясненной? Стало ли у людей больше запаса, Уверенности. Может быть, рубль даже нам стабильный более-менее ну, показывает это. Или на нет? самом деле, люди, самое главное, подуспокоились чуть-чуть. И э, мы сегодня понимаем вектор цепочки, которые порвались, сегодня они хотя бы понятны. Да? То есть мы понимаем, что завтра санкции не закончатся и нас не полюбят. Это хотя бы уже пришло в осознание, да. И что сегодня нам нужно выстраивать в любом случае новые маршруты, которые уже понятны. Санкционка едет через Турцию, через Грузию, прорабатывается через Узбекистан. Китайские потоки, значит, так как Дальний Восток, скорые поезда через Абайкальск. Значит, в появились появились автомаршруты, которые до Москвы. То есть нужно много об этом говорить, но просто я вам скажу так, что мы понимаем, что многое что производилось в Европе, невозможно заменить uh -huh. Китаем. В связи с этим появляются мысли... Естественно, что-то начинать производить здесь. Вот я сейчас разговаривала об импортозамещении, о сложностях импортозамещения, какое оно э, прекрасное, ну, со стороны э, по телевизору красиво звучит. Очень красиво. Но, я смотрю, канал успокаивает. Импортозамещение, все да. замечательно. Меры государственной поддержки. Но этого всего недостаточно, потому что мы с вами должны понимать, в щелчок мы не станем производственной державой. И поэтому, в любом случае, у нас есть страны ШОС, БРИКС, у нас есть Китай, с которым мы взаимодействуем и налаживаем контакты. Продолжаем налаживать контакты, теперь по новым значит альтернативным то что мы возили из европы теперь мы ищем и возим стараемся возить из китая да но это сложно потому что ну, контрабанда идет уже пошла увели угу. да. она всегда шла но сейчас ее стало чуть побольше а санкционка Слушайте, ну, а да. нас там жалуют вот в китае вот если честно блин мы должны понимать, что Китай наш основной торговый партнер, а мы не его не основной, основной торговый Конечно, партнер. Конечно, они же производят просто гигантские объемы всего, а знаешь, мы что ты, мы можем? Знаешь, что началось? Да. Они начали из-за того, что понимают нашу безысходность, поднимать цены, просить стопроцентные предоплаты. И знаешь, что еще делать? Они увеличивают производство и качество хромает. Вот, допустим, смотри, у меня есть пример. Стекла для машин. Стоит угу. уже 55 тысяч рублей стекло. Вот это вот боковое. Да, да. И, короче, суть в том, что такое немецкое стоило столько. И суть в том, что приезжаешь на, на разборку, открываешь, начинаешь устанавливать, оно трескается. Они увеличивают количество производимой продукции а в итоге это страна хромает качество. Uh -huh. То есть здесь нужно очень контролировать качество. Пожалуйста, люди, запомните, что когда вы начинаете в тех странах, с которыми вы до этого не работали или даже работали, заказывать товары, контролируйте в процессе, до, после, в моменте все, что производится на заводах. И любую страну не возьми, это так. Да. Еще вот мне, знаете, интересно, у нас какое-то время назад, до начала всех этих событий, mm -hmm. была поддержка внешнеэкономической деятельности. Например, на выставке международной ярмарки Это помогали... импорта экспорта были поддержки. Экспорта, И Импорта да. Да. не было. А сейчас ну, мы видим тенденцию импорта, поддержки. Ну, параллельный импорт разрешили, а ВОЗ без разрешения от правообладателя. Притом, где смотреть? Ребят, смотрите там можно реестр. Оттуда уже убрали Cisco, Intel, там еще несколько брендов, просто ну, никто об этом не говорит, и, потому что люди сидят и тихушечку и работают. Люди, которые ищут для себя возможности э э торговать со с дружественными странами, с, даже из огромного перечня, который вы перечислили, как бы им э фильтровать э тех, кто выходит на нас с предложениями? Вот я честно скажу, не ради рекламы, я просто скажу про свою платформу, я не собиралась здесь ее пиарить, я вообще просто... Вот мне кажется, у нас... надо пиарить всегда. Ну вот просто как ну я просто стараюсь давать полезность и не думаю, чтобы не думали, что пытаюсь пихать что-то. Ну слушай, что у нас то, знаешь, -то ну, прям, ну... Да, момент? знаешь, ну поэтому мне всегда стыдновато, да, я люблю больше про полезность. Нет, давайте. Да, ну короче, суть в том, что мы выпустили платформу DigitalV, да, 1 декабря 2021 года, угу. и суть в том, что в ней есть список проверенных поставщиков, покупателей, вот. есть логистические маршруты, есть сертификации, mm -hmm. есть банковский сектор. То есть вы можете подключиться через платформу к банку, вы можете выгрузить производители, проверить их на добросовестность, заказать образцы, получить весь комплекс внешнеэкономической деятельности через эту платформу mm -hmm. Digital Web. Mm -hmm. То есть она есть у меня в Инстаграме. О, Инстаграм этот. Как его? Нельзя. Нельзя. Нельзя. Инстаграм, она экстремистская сеть. Можно сказать так. экстремистская сеть. Если в экстремистской сети есть в Телеграме, есть ну, везде в интернете, Дидж, Digital DigitalVet, набирайте, переходите. Там сравнительно... Если брать посредники, которые сейчас посредников вылезла куча. Еще знаешь, что делают наши, значит, наши значит, торговые компании? Угу. Они берут рассылают... Вот предлож... ну, то, есть то, что им нужно, в нескольких... вот нескольким агентам. Эти агенты начинают идти искать поставщиков. Китайцы думают, что большой ажиотаж. Значит, и просто-напросто начинают повышать цены на это все дело, потому что видят жуткий спрос. А это идет, может быть, один запрос от нескольких агентов. Значит, дальше, потом, что происходит? А, а некоторые китайские поставщики вообще не хотят отгружать, потому что говорят, ну, от нескольких идут, значит, наверное, это какой то ну, непонятно что. Uh -huh, uh -huh. Есть сейчас нужно работать, стараться без посредников, искать прямые связи с производителем, налаживать их и выстраивать долгосрочные взаимоотношения. Как раз-таки наша платформа это позволяет делать. Вот так. А с вашей помощью, ну я так понимаю, что вы во многом аккумулируете всю эту тематику в веб. Да? А с вашей помощью можно ли мне, например, производителю в России найти инвестиции сейчас? Но рассчитывайте на меры государственной поддержки. Инвестиций у вас не будет из-за рубежа мы А, экономически а изнутри, в России, изнутри в России остались изнутри... кто-то, кто может? Да, изнутри в России люди просто поняли, что деньги обесцениваются. И если у вас реально хороший продукт, который вы выпускаете на рынок, да, то есть и вы ищете инвестиции, то вы можете найти частных внутренних наших инвесторов. Потому что люди понимают, что вот живые деньги вот здесь, лучше бы они были где-нибудь в каком-то производственном процессе, ну не в производственном процессе, в каком-то угу. инвестиционном проекте. Значит, и они бы не превратились в шик. Понимаете? А ваша внешнеэкономическая деятельность, ну, я имею в виду платформа и вообще круг ваших интересов, он ведь не только, наверное, за... за... На, ну, про, на производстве, как бы на, на физических товарах Интеллектуальные, творческие продукты Они тоже присутствуют в сфере ваших интересов? Или в меньшей степени? Присутствуют, но в большей степени Наверное, как волонтерская деятельность Волонтерская деятельность волонтёрская, Ну, альтруистская волонтерская деятельность я, я помогаю разобраться, как предметы, допустим Народного творчества, промысла угу. значит Как их продавать за рубежом Вы знаете, когда я в Сене же участвовала в «Женщины-лидеры» У меня даже была идея, которую мы реализовывали нашей группы группой – это marketplace, значит, международный маркетплейс товаров народного значит, промысла, творчества и так далее. То есть, эту идею мы как раз-таки выводили значит, как проект на… Ну, как сказать, на предложение для, для, для работы, чтобы помочь нашим, значит, деятелям, да, искусство в том числе. Но, что касается меня, у меня основная группа товаров это комплектующие, оборудование, товаронародного потребления, радиоэлектроника, значит, разди, различные процессоры, различная метизная группа, металлические всякие истории, значит, высокотехнологичное оборудование, то есть я в этом понимаю хорошо разбираюсь. Игрушки, значит, все, что касается вот таких вот товаронародных, хозки, хоз, ну, хознаправлений. А наши игрушки, это же тоже, ну, это уникальный товар, по сути. Да. Только... А, он, он там имеет спрос? Нет, да, по глазам вижу, нет? Ну, Китай. Китай мы никогда не переплюнем по игрушкам. Да. Да не переплюнем мы вообще Китай никогда. Пожалуйста. Китай, у него есть, понимаешь, у Китая была основная и главная, глав, главная вещь. Они очень хорошо умели красть идеи, Значит, собирать головы, ну, умные головы, uh -huh. значит, внедрять это все дело и пахать. У нас, мы за 20 лет не сможем это все сделать, да, то есть на нашем веку мы будем производить, да, но мы не станем сверхдержавой производственной, да, даже с теми, нам главное обеспечить себя. Вот мы обеспечиваем себя продовольствием, но при этом не фруктами, да, там, молочкой в меньшей степени, да, там, мясом uh -huh. мы обеспечиваем. Но если мы возьмем как-то глобально, да, там, ну, целлюлозная промышленность, химическая, там, удобрение, ну, если глобально брать, судостроение, авиастроение, фармацевтика, текстиль, тяжелое машиностроение, там, металлурги... ну, ладно, металлургия, ладно. то есть если брать глобально, ну, у нас ничего нет. Но мы бравые. Ну, мы будем, да. Я mm -hmm. за импортозамещение топлю. Я только что рассказывала 30 минут, значит, про то, что есть, ну, надо просто готовиться к а этому. А уже пошли да? какие-то, ну, не знаю, пошли. Рез, результаты? В чем пошло? Нет, по пош... результатов пока нет. Ну в чем пошло импортозамещение? Пошла, пока импортозамещение пошло в том, что люди начинают им интересоваться, что такое импортозамещение, интересоваться, как можно купить станок за рубежом, а не как купить товар, привести его и продать подороже. Mm -hmm. Ну, хотя бы я вижу тенденцию, что предприниматели начинают обращать внимание внимание на то, чтобы производить что-то в нашей стране, да, то есть это уже первый шаг к импортозамещению, для меня, угу. раньше они даже не, не, не узнавали, то есть 100 тысяч запросов, которые ко мне сыпятся, привезите, помогите найти но не то, как поставить станок, допустим, и что-то, линию, и что-то производить. Сейчас люди начинают об этом задумываться. Недавно мы с Эквиумом ездили значит, на мероприятия, ну, там, и там была такая группа А. Это такой оборот, у кого-то миллиарды в погоду оборот. Значит, и я спросила у каждого из них, тебе интересно слово импортозамещение? Он говорит, да, мне интересно что-то производить. Это говорит о том, что люди с деньгами начинают об этом думать. Не просто как, допустим, кто-то на услугах заработал денег, кто-то на недвижимости, кто-то на инвестициях. Но также у меня есть очень много друзей-производственников, да, которые делились опытом, говорили, что да, мы производим, получается, но там хочется больше мер государственной поддержки, да, потому что ну, мы заслуживаем этого, потому что мы там рабочие места. Хочется, чтобы слово рабочий, ну, знаете, профессия инженер приобретала новое. Значит, слово, да, ну, то есть не менеджер, да, конечно, чтобы оно было в моде снова. А чтобы, да. Хочется, чтобы инженер был в моде. Вот я инженер, у меня организация управления на морском транспорте, да, то есть я понимаю, как загрузить судно, я понимаю, что такое механизация порта, я знаю, что такое там, кран, я знаю, что такое готовальт, я знаю, что такое вылет стрелы в кран. То есть я, я не, не в погружении, но я инженер, я горжусь этим, да, но я горжусь этим в плане, но я не работаю, к сожалению, инженером, mm -hmm. да, я помогаю другое делать, да, и выстраивать глобальные внешние торговые связи и глобальную внешнеэкономическую деятельность. Даже для маленьких компаний я знаю, что делать. Да? Я платформу выпустила. Да? И я хочу сказать о том, что очень хочется, чтобы государство не просто там только в меры государственной поддержки выделяло только деньги, но нужно еще формировать образ. Да? Образ положительного инженера, что это, то есть, ну, чтобы производители могли платить, и, ну, то есть, чтобы много получали да? эти самые инженеры и те, кто трудятся на производствах. Но я отдельно хочу сказать про IT-сферу. Она для меня боль. Я вообще не знаю, чем мы без айтишников делать будем. Ну, будем вроде как растить новых, но я так понимаю, но это долгий процесс. Я просто mm. не знаю. Я вот, я когда просто слушаю, что происходит, мне прямо, у меня уж вот здесь, вот у меня вот, когда я, ну, когда я себя не очень, когда я переживаю, у меня вот здесь начинает очень сильно скрипсти. И вот я сейчас опять говорю про айтишников, я просто знаю, что они сваливают отсюда повально, и это вот очень страшная история, uh -huh. и просто-напросто это проблема. Это проблема. Ну, то, что они сваливают, на самом деле они ищут просто какой-то там более благополучной жизни, но на самом деле могут же работать и оттуда удаленно. Да, но когда в связи с Российской Федерацией это могут повлиять на их связи с американскими европейскими компаниями, если кто-то узнает о том, что они также параллельно обслуживают какие-то российские компании, мы же понимаем, что этот образ ну, российской компании, с которой ты работаешь в Европе и в США, это негатив. Но мы переходим, получается, шаг назад, Поэтому... делаем в индустриальную эпоху снова. Ну... из технологической как бы, из хайтековской делаем немножечко шага обратно в индустриализацию. Ну, честно говоря, да. Честно говоря, да печаль печалька да. печалька ну это... потому что ну что они здесь будут этичники делать их не беру им не будут давать проекты ни америкосы не европейцы угу. что они здесь делать будут угу. Им нужны технологии, им нужно, им нужно другое. Это мне достаточно, да, его. Вот для меня нет недружественных или дружественных стран. Для меня внешнеэкономическая деятельность осталась прежней. Просто поменялись, появились третьи страны. Санкционку повезла вот так. Значит, там деньги теперь отправляются вот так. Это все в белая история. Просто, ну, как бы. для То У нас-то у нас-то проблема осталась одна, то есть у нас есть оборудование, которому нужны запчасти, комплектующие, которое может остановиться, потому что оно европейское, нам их не поставляют его, да, то есть у нас есть дефицит по тем или иным группам товаров, и невозможно бах и сделать в 3 секунды завод, который это производит, и все заместить и сделать прекрасно. Это долгий путь, и мы должны его начинать, и в любом случае мы должны нести, как крест это, да, то есть я популяризирую импортозамещение и говорю, что да, ему быть, но с 20 процентной ставкой ЦБшной, как бы как я деньги-то на это возьму? Где их возьму? Дайте меры по 3-5%. Я буду строить производство. А по 20 я не смогу. Угу. Ну просто это утопия. Мне страшно. Ну то есть, потому что какой-то Вася начнет контрабанду возить, а как я справлюсь? 20 процентов стоят деньги наценка амортизация рабочие места ну то есть, ну, короче вы финансовую модель вы сами понимаете да и какой-то вася с контрабандой этого этой же группы товаров которую произвожу я чем мне делать то в итоге угу. да то есть мы же понимаем это в свое время я общался с владимиром довганем он там в 90 же занимался большим производством продуктовой линейки вот и он рассказывал историю что значит накануне какой-то очередной принятие законопроекта когда запрет на алкоголь там что-то с акцизами да. было значит у него осталось мало денег по какой-то причине он все вложил там, в производство да. и у него была финальная возможность чтобы как-то свою водку значит пропиарить да. и он сказал я вложил все что у меня было в рекламу то есть вышел на какой-то телеканал да. там Юрий Никулин значит сказал да. о водка все проще. вопрос Сейчас предпринимателям, у которых ну, не так уж может быть много средств, во что им лучше было бы нынче вкладывать свои свободные средства в э, рекламу, Никуда. в производство, в оборудование, в технологии, в мозги сотрудников? Подождите полгода и посмотрите, что будет. Сейчас время не заработать денег, а не потерять их. Потому что те производители, которые производят продукт, который сейчас востребован, сейчас им звонят и раздирают телефоны. Им не нужна реклама. Им бы обеспечить сейчас тем, ну, те, поддержать мощности, которые, ну, производственные мощности, которые у них есть. Поэтому угу. так и есть. Сейчас, короче говоря, рынок медиа просядет в таком случае, раз никому не нужна реклама. Ага. Медиа и так прос... ну, он... Уже мы ощущаем, что медиа летит вниз. Но ну, Реально, люди сейчас откладывают эти моменты да, и стараются обрабатывать то, что у них есть. Но ну, потому что а многие на постосе... сохранить... Ну подожди, многие сейчас жирают свой запас. Ты понимаешь? Да. То есть мы должны это понимать. Вот я сейчас ну, не, не заводила бы новые проекты, медиа какие-то или еще что-то с, ну, с большими бюджетами, потому что мы сейчас прожираем то, что мы заработали. Ну извините уже за такие подробности, но многие сейчас предприниматели, вот этот запас, они его начинают ну, использовать, uh -huh. то есть и ну, все страшновато. Uh -huh. Ну, мы будем верить? Мы верим в лучшее. Я на позитиве всегда, все знают. И поэтому я всегда топлю за то, что все будет хорошо, но просто сейчас выиграет тот, кто будет быстро думать, быстро реагировать, быстро соображать, размышлять, что такое контрактное производство. И импортозамещение это не только в России. Импортозамещение это заместить то, что производилось в Европе, допустим, другими странами, такими как там Китай, там Пакистан, Вьетнам и так далее. Там Турция, Узбекистан, Киргизия. То есть смотреть в сторону импортозамещения более глобально. Мне понравилась однажды история. Значит, по-моему, Оскар мне рассказывал, значит, что он, по-моему, на Филиппинах был. И он рассказал, там каждый день часа по четыре идет, какая-то телепередача, в которой, значит, показывают. Вот был предприниматель, вот он развелся, развелся, прогорел. И такой, в обычной ситуации человек бы сказал, все пропало, ну да, пойду да, я, да. Значит, и нет, наоборот, акцент был сделан на том, что спокойно, всегда есть второе дыхание, всегда есть второй шанс, ты сможешь, потому что ты должен верить в себя, а ты веришь в себя, потому что тебе все люди говорят, да. старик, все нормально, иди, давай, снова поднимайся, нам такое вот нужно. Ура! Я каждый день об этом говорю по три мероприятия в день. Я кричу: что очнитесь, вэт не умер, все хорошо, просто нужно думать по-другому. Новые схемы, новые маршруты, новые страны для работы и все это сегодняшнее будущее. Импортозамещение быть, производство быть, и не отчаиваться только вперед. Ура! Ура! С вами была Анна Фомичева. Огромное спасибо. Спасибо.